Если бы я мог, скажем, каждый месяц тысячу рублей куда-то вкладывать для того, чтобы через, не знаю, там 5-10 лет я мог получать уже 100 тысяч рублей в месяц и ничего не делать, это было бы хорошо. Но при этом заработать миллион долларов за 5 лет в России труда серьезного не составляет при одном условии. 20% населения России, насколько я понимаю, живет за чертой бедности. Еще процентов 20, ну так, с трудом сводят концы с концами. В какой степени твои правильные совершенно концепции, которые очевидно применимы к состоятельным гражданам, применимы к большинству населения? Ведь там немножко другие задачи. Если у тебя заработок 25 тысяч рублей в месяц, и большая часть из этого уходит на выживание, то люди о чем думают? Если бы я мог скажем, каждый месяц тысячу рублей куда-то вкладывать для того, чтобы через, не знаю, там 5-10 лет я мог получать уже 100 тысяч рублей в месяц и ничего не делать, вот это было бы хорошо. Макс, а ты этому можешь научить? Или такого не бывает? Да, обучить можно на самом деле всему. <coughs> То есть, ну, Сережа, ты много говоришь о принципе Паретто, да и он, в принципе, у всех на устах, <coughs> Я в свое время прочитал книжку, которая меня там очень серьезно ну, воодушевила, да, это «Жесткий тайм-менеджмент» Дэна Кеннеди. Как, то есть, э, у меня даже на канале есть видеоролик, как перевести время в деньги. Uh -huh. То есть, когда ты просто берешь, э, ну, то есть, зарабатываешь 25 тысяч, хочешь зарабатывать 50 тысяч, uh -huh. просто делай, сделай некую такую декомпозицию, да, сколько стоит, должна стоить одна минута твоего времени. Uh -huh. Очень крутая тема, да, то есть я вот всем слушателям рекомендую эту книжку прочитать, потому что когда ты понимаешь, ну тоже с одним из партнеров своих общались, у него недавно ребенок родился и говорит, вот жена недовольна, что, что э, меня мало, ну, то есть я мало дома бываю, за ребенком не смотрю, она уставшая. Mm -hmm. Я говорю, слушай, ну найми это самое, няню. Он говорит, я не могу себе няню позволить. Mm -hmm. Ну, и жена как бы не согласится, она никого не хочет подпускать. К, ну, к ребенку. Uh -huh. Я говорю, ну выстроить, выстроить диалог в следующем плане. Да? То есть сейчас ребенок еще просто ползает, да, uh -huh. то есть ему не требуется каких-то там интеллектуальных вещей, которые, которые требуются. То есть она хочет свободное время на себя. Uh -huh. И хочет, чтобы ты, соответственно, ей это время дал. Когда ты приходишь, и она не хочет нанять условно няню. Uh -huh то вы получаете некую такую веб-камеру наблюдения в твоем лице, чтобы ребенок куда-то не заполз. Стоимость обслуживания этой камеры составляет там 600 рублей в минуту. Uh -huh. То есть если ты час наблюдаешь, это получается же там сколько? 6 на 6? 36 тысяч рублей. Uh -huh. Вот камера за 36 тысяч рублей в час, которую вы получаете иначе. Посчитайте.. Что вам выгоднее в этом случае? Иметь камеру за 36 тысяч рублей в час или все-таки там за 36 тысяч рублей в месяц нанять няню, которая будет за этим смотреть и выделить время. И вот, ну просто некая рекомендация, да, декомпозиция. Хочешь заработать 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей это получается 600 тысяч рублей в год. 600 тысяч делишь на 11 месяцев, ну один месяц ты отдыхаешь. Получаешь, что ты должен зарабатывать там. В месяц, ну давай грубо возьмем еще 60 тысяч рублей. Uh -huh. То есть делим там, на 20 рабочих дней, получаем, что в день должен зарабатывать сколько? тысячи. 3000. 3000 делим на 8, получается стоимость часа, uh -huh. но ты продуктивный, у тебя не все 8 часов, а продуктивные только 3 часа. Получаешь, что продуктивный час должен быть 2000 рублей. 2000 делишь на 60, получаешь стоимость минуты своего времени. И везде расклеиваешь вот эти вот таблички, да, сколько стоит твоя минута. Даже если она у тебя в туалете висит, и ты понимаешь, что минута твоего времени там стоит, не знаю, 30 рублей, то ты очень, очень быстро будешь делать даже некие физиологические вещи. Кому-то опять-таки понимаешь, с уровня сознания может показаться, что это бред полный. Но опять вопрос, а ты реально хочешь 50 тысяч? А зачем тебе 50 тысяч? И даже 100 тысяч, про которые ты сказал через 10 лет пассивного дохода, что за этим будет? Потому что люди хотят денег, а деньги – это, ну, ну, это пустота, это бумажки. Да? То есть, деньги – это некое средство, которое позволяет дать определенное качество жизни. И вот пойми, какое качество жизни ты хочешь иметь. Почему для многих вот эта вот цифра в миллион долларов, она такая показательная? Угу. Потому что если у тебя есть капитал в миллион долларов, у тебя есть инвестиционный портфель с доходностью 12%, то ты в месяц получаешь 10 тысяч долларов пассивного дохода. Если ты в Америке получаешь 10 тысяч долларов пассивного дохода, ты можешь купить дом стоимостью 400-500 тысяч долларов в ипотеку, ты можешь купить в кредит два автомобиля премиальных в кредит и на все на это у тебя будет уходить там тысяч пять долларов uh -huh. платежи и пять тысяч долларов у тебя остается на жизнь то есть ты можешь за эти деньги и хорошее образование ребенку дать э, потреблять здоровые продукты оплачивать фитнес-центр путешествовать даже летая бизнес-классом проблем для тебя не создаст поэтому вот в этом идея и заключается да то есть в принципе заработать я в свое время с Оскаром Хартманом общался он сказал ребят как только вы заработаете первые 1-2 миллиона долларов uh -huh. И если не заниматься там бредятиной типа покупки золотых унитазов или айфонов инкрустированными бриллиантами, то вы можете иметь отличное качество жизни, находясь в любой точке планеты. Но при этом заработать миллион долларов за пять лет в России с труда серьезного не составляет при одном условии, что ты поймешь, что ты можешь дать другому человеку, взамен чего он тебе с удовольствием отдаст миллион долларов.